все очень сильно боялись ее, все со страхом ходили на работу, писали объяснительные, могли там решить баллов. Но она могла повышать голос на пленюках, конечно, да. Ну, это было часто. Там всегда кнопка напряженная достаточно. Ольга Владимировна никак не идет на уступки. Психологическое давление моральное такое очень угрожало Доктор Будет плохо. Все ведь были недовольны. Конечно, были несогласны. Работа физически очень тяжелая. Вертушка. Все были чем-то недовольны.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 все равно. Да, изначально поддержали. Да, мы тебя поддержим. Давай, друзья в руководстве там. Начали искать виноватого. Зачинщика того, кто подал эту жалобу. Да, я думаю, что коллектив, скорее всего, и скорее всего, не струсили. Пожан, наверное, не выдержала. Ну, да